Мы правил знаем много, мы с детства учим их. Но помни, должен строго о правилах таких. Для забавы и игры спички в руки не бери. Не шути, дружок с огнем, чтобы не жалеть потом. Газ на кухне, пылесос, телевизор и утюг. Пусть включает только взрослый наш надежный старший друг. Понял, сынок? Да. Понял. Сынок, если вдруг увидишь дым или что-то загорается, набери ты 101, сразу все уладится. Ты понял? Да. Ну все. Спросите у веселого мальчишки, Который про героев любит книжки. Кем станешь ты, когда ты будешь взрослым? Пожарным вам ответит мальчик просто... Чтобы пожар избежать, нужно детям много знать. Деревянные сестрички в коробочке это спички. спички. Не играй дружок со спичкой. Помни, что она мала, но от спички невелички может дом сгореть. Да. да. То с огнем не осторожен того пожар Подножить. Если лишь огонь или дым, скорее звоним Знаю любые провода, поврежденные беда. Дай друзьям такой совет, просто каждый может. Уходя, Тушить свет и приборы тоже. тоже. Если слава огонь скорее ты водой и его залей. Ну не вздумай воду жить, там, где электричество, Телевизор, утюг, миксер и розетку, Обходите стороной маленькие дети. Возле дома и сарая разжигать огонь не смей. Может быть беда большая, да построят и людей. Если где-то загорится, если где-то загорит, потрясется. Гордимся, что научили.